Друзья мои, пропаганда, она абсолютно ни к чему хорошему не приводит. Но знаете, что в данной ситуации самое обидное? Людей, которые смотрят телевизор, их практически невозможно переубедить. Эти люди просто боятся изменить свое мнение и услышать какое-то другое мнение. Потому что по телевизору альтернативы нет абсолютно никакой. И мне скинули в телеграме ролик. Я хотел бы вам показать. Мужчина объясняет простыми словами, как работает пропаганда. Я с ним согласен, поэтому давайте посмотрим. Почему вы не сможете переубедить родственников, которые смотрят телевизор. Телевизор – это очень понятный, хорошо, грамотно выстроенный визуальный ряд. А наш с вами визуальный нерв примерно в 80 раз – толще, чем э, нервы, которые идут от звуковых центров. Первое. Вы с ними общаетесь по телефону, по вайберу, они смотрят сочную, грамотно составленную, понятную картинку, выстроенную по всем законам, которые облегчают восприятие информации. Это первое. Телевизор 80 раз более мощное средство влияния на человека, чем звук. Даже если вы с человеком созвонились, он видит ваше лицо, по телевизору ему покажут правильно поставленную и правильно срежиссированную картинку в некий видеоряд для донесения определенной информации. Он как раз рассказывает то, о чем я вам рассказывал несколько роликов назад, когда говорил про метод полуправды. Когда пропаганда говорит какую-то правдивую информацию и в эту правдивую информацию вплетает вранье. Это очень грамотно срежиссировано, поэтому кажется, что все, что они говорят, что все это действительно правда. Возведу маразм просто в абсолют. Но на таких абсолютно маразматичных примерах становится понятно, как это работает. Вот смотрите, я вам рассказываю. Молоко белое, кровь красная. Зимой в Сибири идет снег. В Америке люди начали есть кожаные ремни, потому что у них не хватает еды. Я вам сказал несколько таких вещей, которые вы действительно знаете и можете их прекрасно проверить. И один какой-то факт, который вы проверить никак абсолютно не сможете. Но может быть кто-то сможет, кто-то полезет в интернет и так далее. Но люди, которые смотрят телевизор, у них чаще всего нет такого желания даже взять и просто проверить какой-то факт. И они берут и просто верят. Но ведь все, что они сказали до этого правда, значит и это правда. Про ремни, конечно, я перегнул, но пропаганда, я вам каждый раз такие примеры показываю, разбираю каждый ролик, она вплетает просто вранье в поток правды, и все, казалось бы, шито-крыто. Первое. Второе. Вы для своего родственника не эксперт. А мы очень простые существа, нам легче воспринимать информацию, которую нам доносит якобы эксперт. Поэтому по телевизору мы берем человека, правильно его одеваем, над ним работают имиджмейкеры. Если этого недостаточно, мы оденем его в форму иногда несуществующих родов войск, скажем, что это военный эксперт. Военному эксперту, поверьте, легче, чем вам, потому что вы не военный эксперт. У вас есть одна точка зрения, то, что вы видите из своего окна. У нас тут что-то случилось. По телевизору показывают раз, два, три, пять, десять срежиссированных, легко составленных картинок в правильной последовательности, с правильной нарезкой выстроены, для того, чтобы человек понял, что на самом деле картинка она вот такая. Нам для получения информации важно иметь несколько источников. И телевизоры это знают, они создают любое количество псевдоисточников, чтобы показать человеку, вот что смотрите на самом деле происходит. Да, по России один, по первому каналу по, не знаю, РНТВ, по СТС, какие там еще каналы сейчас есть, показывают примерно одно и то же. И человек, который смотрит телевизор, думает, ну вот здесь это показали, здесь это показали, здесь показали, но это же разные источники, я же черпаю информацию из разных источников, но дело в том, что это все, это все один и тот же источник, за всей этой информацией стоят одни и те же люди. Но просто перед людьми создается иллюзия, и это только иллюзия, что источники разные. На самом деле он один и тот же, просто раскрашен разными красками. Только и всего. Четвертая, пятая причина. Вы поговорили с человеком 5-10 минут, ну 20 минут. Вы вышли на эмоции, разозлились, повесили трубку. Человек смотрит телевизор годами и часами. В сто раз больше, в тысячу раз больше, чем те 10 минут, которые вы сейчас решили потратить на то, чтобы привить родственника. Пятая причина. При восприятии информации очень важно повторение. Те, кто учит языки, учат все остальное, знают, что такое интервальное повторение. Если не повторять, будет забываться. Вы со своим родственником поговорили, и он вас забыл. Но вы для него капля в море. Телевизор – это системное, с повторениями, в правильном порядке, донесение нужной информации тем, кто владеет телевизионным каналом. Вы никогда не переубедите человека, который смотрит телевизор, для получения информации. Визуальный канал 80 раз толще. Повторение, регулярное вдалбливание работает прекрасно. По объему ваши пять минут по телефону против тысяч часов, которые человек провел перед телевизором, ничего не значит. Не тратьте нервы, живите своей жизнью. Согласен с тем, что убедить очень сложно человека хотя бы просто посмотреть на какую-нибудь альтернативную информацию. Потому что чаще всего промытые телевизором эту информацию воспринимают буквально сразу в штыки. Но с другой стороны, я знаю, что вода камень точит.